начала этого мероприятия, праздника, началось 2009 года, с тех ветеранов которые решили увековечить память погибших при исполнении воинского долга, независимо от той войны, где она происходила, за территорией Российской Федерации или на территории Российской Федерации. Всем не безозвестно, что сегодня общего праздника у нас в стране нет. Есть праздник, день вывода войск Афганистана, 15 февраля. Есть 2 августа, есть день пограничника, но именно вот конкретной дате, чтобы объединить всех ветеранов боевых действий, такого нет. И в том году, в общем, решением правления Совета ветеранов боевых действий, союзнициальников России, было принято решение 1 июля проводить данное мероприятие на нашей территории. Вот в том году это была наша первая ласточка, и было сказано и мной, и всеми о том, что ежегодно 1 июля это уже как святое, собираться и возлагать цветы, отдавать память ветеранам, погибшим при исполнении воинского долга. Сегодня, сегодня мы собрались здесь отметить данное мероприятие. Но хочу сказать вам слова от Совета ветеранов боевых действий, от Союза десантников России по Мирскому городскому округу. Поздравляю вас с днем ветеранов боевых действий. Только назвать этот день праздником не получается. Это день памяти тем, кто выполнил свой воинский долг по приказу Родины и по велению совести. Вечная память тем, кто остался в памяти близких друзей и товарищей молодым, тем, кто не вернулся из горячих точек, из песков, гор, зеленки, тем, кто после возвращения не смог писаться в изменяющуюся жизнь и ушел тоже от нас. Героизм не имеет границ, и страшные люди, являющиеся примером отваги, неподкупности, чести, духовной силы и безграничной, безграничной любви к родному Отечеству, настоящие герои, за тех, кто их со страхом ждал, за родину любимую свою, пославшую на ту войну, и к тем, кто их предал. Кто там в политику играл, кто закрутил через с со страшным именем. Война. И в этот день на там И молча Является Объявляется молчания. Je vous fais un petit peu.